Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои будущие студенты и коллеги. Меня зовут Илана Сазонова, и я сегодня хочу вас познакомить с совершенно новой колодой. Она вышла недавно, и всего-то от роду, ну, где-то 5-6 лет, может быть, и эта колода, которую вы видите перед собой, это «Таро союз богинь». А, колода итальянская. Ее создали две итальянские женщины. Автор – это Мария Каретти и художница – это Антонио Платано. И когда я взяла в руки эту колоду, я как-то сразу вот к ней приросла. Вот она, эта колода, и держу в руках. И она так уютно легла в мои ладошки, что я сказала себе, послушай, Илана, это твоя колода. И ты будешь с нею, потому что она тебе расскажет очень-очень много интересного о тебе самой. В общем, с тех пор я эту колоду из и не выпускаю. Но поскольку я себе гадала, гадала, и нагадала, как говорится, счастье, я та самая гадалка, которая может себе счастье нагадывать, я решила с вами поделиться знаниями об этой колоде. И на сегодняшний день могу сказать, что эта колода вот настолько женственная, настолько она разворачивает нас в сторону самих себя, к нашему внутреннему источнику, к нашему святому ангелу-хранителю, к нашему внутреннему Я, что ну, я просто вот уже и не могу без нее. Да, здесь 78 карт, как и в любой другой колоде Таро, но это именно 78 ликов наших, так сказать, вот богинь, которые живут, конечно, в нас. и мы же бываем очень многозначными, многоликами мы бываем очень разными. А почему мы бываем разными? Потому что время от времени та или иная богиня просыпается где-то внутри нас. И вот Таро, союз богинь, как никакая более другая колода, не дает такой возможности познакомиться с самим собой. И как любая колода, конечно же, она имеет определенную так вот эта вот база, она состоит из семи таких очень так сказать, кардинальных богинь или основных богинь. Я сейчас вам буду их показывать. Ну вот, например, вот первая богиня, она символизирует карту Маг. И, конечно же, это никто иная, как богиня Диметра, богиня земли, богиня плодородия, богиня урожая. А Димитра — это богиня греческого пантеона, богов. Она сестра Зевса. И она знаменита тем, что вошла в мифологию как мать, у которой была украдена дочь Персифона. И потом, конечно же, ей дочь вернули, и несколько месяцев в году она может с ней видеться, а все остальное время Персифона проводит в подземном царстве у своего мужа Гадоса. Но тем не менее, вот Диметра, она настолько жестко проявила свой характер, когда решила возвратить ее дочери, что даже вот отказалась, чтобы применять свои природные силы, чтобы на Земле был урожай. И Земля стала вот сохнуть. Земля стала приходить в упадок, но Диметра стояла на своем. И поэтому мужской пантеон богов во главе с Севсом вынуждены были вот уступить ей. Богиня Диметра – это, конечно же, символ природной силы и силы с большой буквы матери. А вторая богиня, ну, тоже такая основная, на которую а, здесь нужно обратить внимание, это это Афродита. Вот она такая красивая, очень сексуальная богиня, которая родилась из морской пены. И это дождь Зевса. В римском понтоне богов это Венера. Богиня это истинная любовь. Венера это истинная любовь. И вы, наверное, знаете, что есть возможные ритуалы, связанные с Венерой, чтобы вот мы, женщины, стали более сексуальными, более привлекательными, более магнетическими. Вот эта богиня как раз вот дает такой вот аспект. Смотрите на нее еще раз, пожалуйста. Очень такая сияющая, настолько прекрасная, что глаз от нее невозможно отвести. И там, вот видите, на втором плане еще и дельфинчики прыгают а, в, а, так, в морских волнах. А следующая богиня, а, уже третья по счету, а, из основных богинь а, этой колоды, это Исида. Вот, смотрите, вот она такая Исида. А, она изображена во втором аркане, второго жрица. И Исида, конечно же, была мужем Асириса, которого убил Сет, но он расчленил своего брата и разбросал в сторону Египта. И Сида собрала заново Асириса и даже оживила его и умудрилась зачать и родить ребенка от этого, от мужа. И в общем-то вошла она вот в историю как э, верная жена, а понимаете, это тайная природная сила единения, вот собрать своего мужа воедино снова и с большой верой в то, что он будет оживлен и не просто еще, но еще и потом и ребенка родить. Вот представляете, как нужно какой силой духа обладать? чтобы все вот это проделать. Но это просто такие геройские поступки. Я очень люблю Есиду. И, конечно же, она еще и э, вошла опять же в историю, как великая богиня. А, следующая, четвертая а богиня, это Валийская богиня Арианрот. Она запечатлена на колесе Фортуны. И Ариан Рот ⁇ это единство противоположностей. У нее была очень как бы, такая сложная история. И то ей приходилось сделать вещи, которые она не должна была делать. А потом все-таки, когда это уже все было сделано, и обман раскрывался, она принимала. А то, что уже было сделано, ну и таким вот образом э, символизирует нам, в общем-то, э, понимание того, что... Вы понимаете, что в человеке все едино абсолютно. И белое, и черное, в конечном счете, все это в нас очень сильно переплетается. Колесо фортуны, оно вертится, и еще, конечно же, эта богиня связана с судьбой. Каждого своя судьба. И Ариан несет как раз понимание этой судьбы. Следующая богиня. Богиня германа-скандинавского пантеона богов Фриг. Еще называют ее Фрига. А Богиня-хранительница. На втором плане вы видите мужчину, подвешенного за одну ногу к дереву. Это никто иной, как бог Верховный бог германского-гинарского пантона, богов, африк с ключами. Вот я вам сейчас покажу в увеличенном размере. Вот. Видно, что она в руках держит ключи. Так вот, когда ее муж занимался такими творческими изысканиями, он специально сам себя подвесил за ногу к древу жизни драсиль, при этом напившись мёда-поэзии из источника, и провисела там 9 дней. У него изо рта вывалились руны, то есть палочки они сложились в руны. Фрик, в общем-то, терпеливо ждала, когда это все закончится. Но вообще там вот в этой истории очень много таких, на мой взгляд, сокровенных моментов, когда Один впал в сон, она э, ждала у, изголов... у изголовья сидела, очень преданная, ждала, когда же он проснется Она его охраняла в суд. Поэтому вот у нее как раз символ ключ. Вот, и фрик, конечно же, это вот такая, знаете, женская безудержность, это жертвенность и очень-очень глубокая мудрость. Потому что, опять же, если мы вернемся к этому пласту, у Одина была любовница Фрея. Но, тем не менее, Фрик никогда ему как бы не предъявляла претензий по этому поводу и вошла именно как верная жена. Следующая карта такая с изображением Лилит. Но Лилит мы не можем считать богиней. Дело в том, что Лилит вообще по-ветхому завету это первая жена Адама, но еще и демоница. Вот когда ей с Адамом не очень уютно стало жить, и она рассталась с ним, она пошла в район Красного моря, и ну, стала там... И имела контакты с демонами. И вообще вот Лили считается очень такой вот опасной а потому что она угрожает мужчинам и угрожает маленьким детям. Ее её называют королевой сукубов и инкубов. Но, тем не менее, лилит с нами. И, вы знаете, она в данном случае является собой мудрость коварства. Она очень-очень сексуальная, она очень прозорливая и даже в какой-то степени опасная. И когда вот в нас вот как бы проявляется лилит, ну тогда мужчина говорит, держитесь покрепче. Да, есть такая карта, и мы, конечно же, тоже будем о ней говорить и глубоко исследовать эту нашу женскую сторону. И последняя, седьмая основополагающая, Богиня в этой колоде – это богиня Гея. Вот, богия Гея – это доолимпийская богиня. Это мать Зевса. Именно она так сказать, вот, подложила Кроносу камень вместо ребенка. И таким вот образом он уже предыдущих детей своих заглотил. А вместо Зевса она ему дала камень и у него обратно выскочили уже проглоченные дети. Вот. Тоже такая вот знаете, история, я бы сказала, трагическая. Потом просто сбросили в Тартар. Но Гея это, конечно же, символ прародительницы всего. То есть все началось с Геем. То есть Гея это земля. Мы видим, что очень-очень красивая богиня держит в руках земной шар. Вот, это семь столбов таких а, в этих картах. Вот я вам слово их покажу. Вот они. И опираясь на эти знания, мы пойдем дальше исследовать эту колоду. А как мы ее будем исследовать? Мы поедем в Хорватию. Почему в Хорватию? Потому что а, я очень люблю эту страну. И наш семинар мы будем совмещать с отдыхом. Сначала в Загребе, потом на берегу Адриатического моря. И мы будем наслаждаться. Мы будем наслаждаться природой Хорватии, ее чистым морем совершенным. Мы будем наслаждаться встречами с жителями Хорватии. Потому что, вы знаете... К россиянам там относятся хорошо. Я дважды там была и более приветливого народа просто пока что в Европе не встречала. Так вот, наш с вами семинар будет ориентирован на три точки, где у нас пройдут медитации на стихии и встречи с богинями. Первая точка – это парк Максимир он находится в Хорватии, он находится в Загребе, и он... В основу там легла просто Дубрава. То есть этот парк имеет естественную вот такую вот... посадку естественную. А потом уже там просто его облагородили. Я там была и... очень с большим удовольствием гуляла. По несколько часов в день потому что более чистого парка более скажем такого вот могущественного с совершенно грандиозной энергетикой я не встречала и за время моих прогулок они длились по 4-по 5 часов я так вам честно скажу я не увидела ни единого окурка на земле чистейший парк совершенно вот там Около дерева, такого дуплистого дерева, у нас с вами будет первая медитация. Медитация к богине Флоре. Вот богиня Флора – это богиня римского ботона богов. Она связана с плодами, с плодоношением. Она связана с изобилием. И погрузившись в медитацию, мы будем лично для себя прорабатывать стихию, изобилие стихии Земли, что даст нам материальное благо уже в реальной жизни и такое очень мощное укоренение. А дальше на следующий день мы с вами поедем на гору Слэме. Эта гора, она 10 километров от Загреба находится. И мы на самую гуру едем туда. Там стоит телевизионная вышка и отель Томислав. Мы переночуем ночь и на рассвете мы выйдем на эту гуру и будем встречать восход. И вместе с восходом мы встретим богиню Эос. Вот она таким образом придет к нам в повозке запряженной лошадьми, разовоперстая богиня любви Эос. Мы будем прорабатывать с вами стихию воздуха, потому что Эос очень стремительная. И прорабатывая себе стихию воздуха, мы призываем позитивные перемены в нашу жизнь. Мы призываем счастье, связанное с с мужчинами, потому что же это богиня любви. И пусть каждая из нас пожелает себе, чтобы в ее жизнь пришел такой мужчина, который именно ей нужен сейчас, либо уже имеющийся мужчина был настолько преображен, что ну, просто-напросто вот случилось вот такое волшебное превращение, волшебная трансформация. Еще раз вам покажу вот эту вот очень красивую богиню. Богиню Эос. Следующая медитация, которая у нас уже будет, это уже будет э, на юге Хорватии. Мы туда доедем на автобусе. И на острове Кырг э, около потрясающей красоты водопадов мы встретимся с богиней Афродиты. Афродита будет рождаться из морской пены, поэтому мы с вами еще и прокатимся в обязательном порядке на яхте и посмотрим, где же именно рождается Афродита. И прорабатывая встречу с этой богиней медитации, мы прорабатываем водную стихию, а водная стихия связана с любовью, с нежностью, с приятием связанного также еще и вот знаете, с такой вот как бы абсолютной женственностью. Пройдя через эти три медитации и проработав землю, воздух, воду, мы уже себя практически сгармонизируем. И мы еще и в этих местах, конечно же, укрепимся внутренней, и вот эту вот силу которые дадут нам вот эти вот проработанные места. Поэтому во время этого семинара вы получите, конечно же, очень мощное преображение. Внутреннее преображение, которое вы увидите во внешних преображениях, во внешних очень интересных ситуациях, которые будут с вами происходить. Что я вам еще обещаю? Я вам обещаю вас э, сильно не загружать э, вот этими картами, научными терминами, и все то, что я буду говорить, будет э, скомпоновано в методическое пособие. Каждый человек получит сертификат о том, что он послушал этот семинар, а уже вот по прибытии домой в Россию мы сделаем тоже общую медитацию, направленную на огонь. И мы встретимся с четвертой богиней в медитации. Специально не говорю, какой именно, чтобы создать интригу. И таким образом мы завершим гармонизацию через четыре стихии. Огонь, воду, землю, воздух. И мы получим ну, просто знаете, вот такой вот гигантский шаг в будущее уже совершенно обновленными. И пусть всем нам будет счастье. Спасибо большое, дорогие мои. Надеюсь, что вы обязательно запишитесь на мой семинар. Потому что кроме знаний, кроме преображения, вы еще очень-очень хорошо отдохнете на адриатическом